Научно-исследовательская лаборатория экстремальной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен изучает трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Одним из самых жестких и таких пока еще не до конца решенных вопросов является проблема влияния микрогравитации на организм. В том числе это, ну, во-первых, вот вы знаете, тяжелые тренировки, которые космонавты проводят на борту, они как раз призваны к тому, чтобы снизить проблему с потерей мышечной массы. Проект «Фантом мышцы» необходим для решения проблемы атрофии мышц в космосе. В нем ведется исследование влияния гравитации на мышцы млекопитающих. Один важный подпункт – это как раз влияние гравитации на мышцы человека, уже более такой детальный общий подход, когда единовременно анализируются десятки мышц, в том числе от приматов, от в том числе и от мышей и крыс. Работа по направлению проводится в коллаборации с Институтом медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Для решения проблемы атрофии изучается множество скелетных мышц. У человека присутствует больше 600 типов скелетных известно, что не все они одинаково реагируют на изменения гравитации. Есть мышцы, которые более, скажем так, сильные устойчивы, есть мышцы, которые немедленно микены начинают атрофируются. Вот. И молекулярный механизм, который обеспечивает такую силу или слишком ослабленность, он неизвестен. Результаты проекта будут использоваться не только в космических программах, но и в медицинских целях при атрофии мышц госпитализированных больных. Наша такая основная цель это выявить механизм, а соответственно на основе него применить корректирующие механизмы, в том числе лекарственные подходы, либо терапевтические подходы, которые позволили бы заметить или вообще предотвратить мышечные изменения, связанные с госпитализацией, и мобилизацией или космическими полетами. Артем Тупичкин, Универньюс.